Дрейк, иди сюда, смотри, что сделал. Иди сюда. Вам пиздец, ап. О, думаете? Охуя... Бабка, ебаная, блядь, беги! Да меня не трогай, мудак, блядь. Охуяйно в окно. Блять, я умер, козырь. Соспойму вам пиздец. Нет будет, уже. Блять, укрыло. Миша, хуйла! Пошел в пизду нахуй. Слышь, Дрейк! А? Зайди на вторую тачку! Я ебану набью сейчас, блядь! Тварь ебаный, бабка ебучая, ты где, блядь? <свят> ты где, тварь? <свят> я на улице тебя жду, блядь! Оо! А сюда, блядь! Ой, мама! Я тебя сейчас <свят> пиздану блядь! <свят> он я вдолбался, поводите! бедные твои соседи, ебать, я там в наверное, себе, блядь! А ч он делает? Я э, кантоти, ебаная, блядь! Я, блядь! Ты чё, ебал блядь, ебал не Я, блядь, ебал еду! блядь, я, блядь! Я, я, я, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, блядь, Ты блядь, я, блядь, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Блять, а куда она побежала? Сейчас, я, блядь, каргу ебаную, блядь! Помогите, Сука, помогите, стой, помогите блядь. к директору вызывайте, сейчас вызывайте в скорую полицию. Блять, что Опа, бежит! План капкан! Опа! Блядь, не получилось! Блять! Я... На даху! полетела, блядь! Ааа! -а -а. Я убегаю, я убегаю, я умер. Вс, убило ее. Надо миссию. Ай, долбоб! Вс! нахуй, Блять! Да хуила ебаная, блядь, не, не, не бросай, у меня вещей Я, я, я вас все время обманывал, меня я вещей не хуй! В... Опа! Фу. Опа, давай, бабку давай! Бабку со скейта, блядь, забирай, нахуй! нахуй, блядь! Дрейк, Дрейк, пошли внутрь, пошли внутрь! Что? За мной, за мной! Блядь, киньте мне что рублей блядь. счёт. Сейчас, Макс кину. Ой, блядь, Миша за нами едет, нахуй! Ща я выкину, иди Опа. читай, блядь. Не-не, не выкинешь, не вы... Ай, блядь, выкинет. Ай, промазал. Где? Оп, оп. Где читай? Да вон, блядь, в коридоре нафиг. О, все, да? Все, а ну сюда иди, иди, блядь. Не иди видишь, сюда? что ли, блядь? блядь. Так. Макс, не смей подарил. Чё вы делаете, <связывается> блядь? <О! связывается> Они просто играли в этот... Э -э Кресткинолики <связывается> Да, мы, сам... мы просто не успели эту все откуда рисовать, Кресткинолики <связывается> <связывается> Чё ты, блядь, ржёшь? <связать> а чё там? Я на тобой летаю, блядь, я нахуй <связать> А, он не кидается. Четырисует, блядь. Иди нахуй. Блядь, что? Ты че... Блядь! Я директору, сука, отведу, блядь, уёбль. Нахуй лезет. Блять, скажем... Ай, блядь. Пошел нахуй. Настя. Да блять. За забор нахуй. Пошла в пизду, блядь. Все. О, написал! О, Настя! Так, краш пять стри.. Тим роллер, это что такое нахуй? Может это тут? Дрейк, ловишь? Кого? Самолетик! Давай. Побежали. Лови, лови. Побежали ту туда Ты ч, Держи его. Ну, убери пушку. Ой, блядь. А, уроды ебаны! Подожди, подожди, подожди. Подожди, а. Стой! Бля! Поле сапогана! Давай, кидай его нахуй! Окно выбросил нахуй! Блять! Они стреляют! Как ты заебался этой грабибушкой, сука, просто пиздец. А где он умер? А, директор, а как директор? Вот он, вот он, смотри, полетел, блядь! Ах ты, сука! Полетел в окно, блядь! Хуль тыржок! Блядь. Ты меня прям к нему укинул, долбоёб! Сиди сюда, я за это к вам дохуло! Щас, щас, Я девочка. Хочу сосать. Максюш. Да, а, блять, долбоёб! Ему что... надо штаны испустить, я умер, блядь! Я снял! А. Блядь. Ой, да, мысли. дрейк, дрейк. А. Смотри. Смотришь? Ага. Смотри. На меня, на меня смотри. Бля, ты камера золто, нахуй, нахуй, блядь. А, <с lake> а, -а, -а, -а ч такое? Что там? Ой, блядь.